Я никогда в жизни не думал, что моя женщина вот такая, как Шанти. самое главное в этих отношениях ⁇ изначальная божественная любовь и потом, соответственно, служение. Отдохни, отдохни, да. не трогай меня, ты решаешь мне работать. Но почему в последнее время такая тенденция, что мужчины боятся? Он все равно чувствует, что рядом с ней он мужчина. А этому это чувство, ты мужчина. И он меня будил, он меня тормошил, он мне рассказывал, он мне просто вбухивал колоссальное количество энергии. Все были знаки, нет, ты должна быть с ним. Твое место вот рядом с ним. Самое главное на пути родных душ это поток любви. Это вы все знаете. Состояние любви. Но когда произносишь слово «любовь», у каждого человека своя ассоциация, у каждого свое восприятие, это совершенно нормально. Но наша задача на фестивале состоит в том, чтобы показать как можно больше граней этого состояния. И вот сегодня, допустим, на йоге я очень старался, надеюсь, что получилось, дать именно янский поток любви. Когда наполнено сердце, это сердце воина, это сердце героя, сердце рыцаря, это мужской поток, да. Но наши времена таковые, что сейчас в этот мужской поток входит и женщин. Вот если раньше в классике, как известно, рыцарь, значит, скачет на коне, а принцесса либо у окна ждет, либо вообще в гробике лежит, ждет. То есть она ждет, она такая вообще супер вот вообще неподвижная. То сейчас, ну, другие времена, и женщины тоже могут овладевать этим потоком. Не только много, они, собственно, это делают, но делают, как правило, неумеючи, как бы перескакивая с инь на янь, и вот, вот так вот все получается, в результате ничего не получается. Но если уж женщина взяла поток янский, янский поток энергии, то она своего добьется, а совершенно однозначно, потому что женщине по природе в отличие от мужчины, даны такие силы, такие энергии, которые мужчины вообще не знают, они не знакомы. И когда мужчина сталкивается с напором женским, он не то что пасует, он в полной капитуляции, он не знает, что происходит вообще. И женщина просто его забирает на коня, и он ничего не поймет. Но в лучшем случае он может бросить якорь, чтобы там или плуг, чтобы тормозило. Это в лучшем случае, то есть, что, что-то что, что как-то кричать, что, эй, эй я типа там, у меня... Я еще не готов, я еще не готов, я не готов. То есть, имейте в виду, да, но вот присутствующие мужчины мотаются на уш что у женщины есть такая энергия. А женщины, когда говорят что вот там чего-то не получается, не срастается. Ну, конечно, различные бывают варианты, но если вы вошли вот в этот поток, так уж получилось, что вошли, то, знаете, да, действительно, победа будет за вами, на самом деле, потому что мужчина, ну, ничего не может. Если только в какой-нибудь -то бомбоубежище закроется на 10 замков, вот только это может его спасти, а по большому счету ничего. То есть если вы его где-то так вот осязаемо можете достать, все, он ваш. И сопротивление бесполезно. Бесполезно. Мужчина ничего не может предоставить, а противопоставить этому. А не есть? В смысле? Так, так мы же говорим на конях какое тут расстояние? Все, расстояние пройдено, преодолела женщина. Расстояние, увидела объект, и все. И все. Да, все. Причинила добро. Ну это как бы полушутка, полуправда. Так, немножечко мы повеселились, но на самом деле у женщин действительно есть такая энергия. Если действительно она входит... В Янский поток любви я еще раз подчеркну, вот, <смех> вынужден много раз повторять, потому что мои слова, к сожалению, очень часто как-то переначиваются. Но это естественно, каждый слышит по-своему. Но я хочу сказать, что Янский поток не манипурный, когда просто забрала сковородкой в лоб и в бессознательном состоянии увезла из пункта А в пункт Б, а значит, именно Янская анахата а не манипура. Вот в этом вот тонкость состоит. Сегодня на йоге вы могли совершенно явно прочувствовать вот эту явскую анахату. Когда сердце горит, когда ты сидишь и чувствуешь себя воином, и ты готов переть и переть и переть, вот это вот невозможно и возможно, это именно анахата. И чем э, хороший РД-поток? Тем, что все энергии, о которых мы говорим, они ощущаются в теле. То есть вы чувствуете в теле, в сердце, и это совершенно однозначный знак, что у вас именно анахатное состояние. Если вы вошли в анахатную ян, женщина вошла в анахатную ян, все, там, да, там сопротивление бесполезно. А вот если мужчина вошел в анахатную ян, тут следует большая история. То есть если перед женщиной появляется настоящий такой могучий ян, если это его женщина, даже если она всю жизнь была активная, Занималась бизнесом, работала в Министерстве внутренних дел, была кем угодно, без разницы. Но если перед ней появился могучий Ян, она автоматически становится ими. И тут следует большая история. То есть этот мужчина должен как-то ее добиваться. А вот. а, ну, вследствие различных причин, что касаемо России Великой Великая Отечественная война, все давно перевернулось, и не мужчина добивается женщина, а в основном женщина-мужчин. Потому что покосило все, весь мужской рот. И, соответственно, мужчин не хватало. Я к чему, собственно говоря, речь веду. Когда вы занимаетесь духовными практиками, вы начинаете все больше и больше чувствовать энергию, Очень хорошо сканируете энергию. И если перед вами появился мужчина с такой могучей Ян Анахатой и вы вдруг к своему собственному удивлению, вот женщина, вдруг к своему собственному удивлению стали Инь, да, сами себе удивляетесь, вы понимаете, в чем дело, понимаете, что, что происходит. Происходит взаимодействие Инь и Ян энергии. И вы начинаете чувствовать. А как начинаете чувствовать? Если вдруг вы начинаете становиться более Янской, то мужчина молчите более иские вот э, вселенная это баланс она постоянно наводит баланс стремится к балансу стремится это не мгновенно сразу же так вот женщины когда жалуются в основном к ситуации женщины и, и жалуются но ну, я их, конечно понимаю они рассказывают э, огромные истории что, чего они там преодолели чего они там смогли а он ничего так а в чем суть-то ситуация состоит? Да, да. А женщина что, говорит, если я ему отдам, так он вообще ничего делать не будет. В этом состоит определенный риск, действительно, да? Вы рискуете. Вы рискуете его потерять. Но если вы берете на себя Ян, вы рискуете навсегда остаться в вашей паре мужиком. То это вот уже совершенно реальный риск. Все. Если вот как говорится, как Шхуну назовете, так она и поплывет. Если в начале так было, скорее всего, 90% так и будет все ваши отношения. Тем более, если на протяжении одного года создалась такая ситуация, все, в течение года нарабатываются все основные программы взаимодействия. Потом следующий период три года, в течение трех лет еще какие-то программы наработались. Потом следующий период семь лет. Вот в течение вот этих первых семи лет, как вы живете, практически все, там, 90 с лишним процентов программ у вас во взаимоотношениях уже отработаны. И чтобы их изменить, это нужны просто невероятные колоссальные усилия. И осознанность нужна, и упорство нужно. То есть, если вы стали в паре мужиком, и все время все тянете, и прошел год ваших отношений, все, не будет он ничего тянуть. Это 90 процентов. Должно что-то просто невероятное случиться, какая-то могучая трансформация и с вами и с ним, для того, чтобы что-то изменилось. Вот Вот такая штука. Но говорю я это, честно говоря, говорю, честно говоря, не для того, чтобы вы бросались что-то менять. Я не верю в то, что сейчас может измениться дух времени. Дух времени состоит в том, что мужчина, то есть женщина, на коне. Вот дух времени. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот, вот все эти демонстрации на 8 марта. мужского Вот вам. Ночь, на, вот ну, а на самом деле так и есть. Сколько лет движению феминистическому? Больше ста лет. То есть это серьезный строк. Но женщины-то врывались из, из, из заключения, фактически их сжали настолько, что снизили да, животное. Да, был дисбаланс. дисбаланс. Муж дисбаланс. Мужчины наверху, женщин там вообще нигде, да? Дисбаланс. Потом женщины стали брать, брать, брать, брать вверх, вот, вот, как говорится, баланс, да, нет. Женщины пошли вверх, и, соответственно, мужчины вниз. Они говорят, а где мужики-то, эй, а где мужики-то? Я тут денег заработала, квартиру купила. Все, уже готово ребенка родить, а где он, э? Ну вот так. То есть, нужно все-таки, чтобы какой-то был баланс. Я, конечно, вот Шанинцы меня часто упрекают, зачем все рассказываешь, что ты все рассказываешь, никто не скажет, что ты все расскажешь, по все, все знает. Ну вот я не могу, вот я такой человек. И, и по, по, как бы по итогу, в общем-то, я оказываюсь прав, действительно, это работает большой плюс. Я до сих пор еще немного, а в самом начале, когда мы познакомились, я был в таком не то чтобы в шоке и удивлении, я не знаю, какое слово подобрать. Я никогда в жизни не думал, что моя женщина вот такая, как Шанти. Я даже не думал об этом. Но ты всегда это знал. Но я это знал. Вот очень глубоко я это знал. И потом, как чем дольше мы общались, тем больше я вспоминал, что да, да, это вот, да, моя женщина. И я надеюсь, что вскоре я такой приготовил а, маленький, не знаю, сюрприз, как сказать. Ну, наверное, сюрприз. А, я хочу, наверное, должно получиться. Хотя говорят, об этом заранее не предупреждают. Но я хочу, чтобы мы Шанти показали вам, всем присутствующим, Наше прошлое воплощение, одно из них. Очень интересно. Должно получиться. Так вот я заинтриговал вас, да? Вот в том прошлом воплощении я прекрасно знал, что э, Шантин ну, тогда, конечно, не другой другое было имя. Она моя женщина, а я ее мужчина. А вот в этом воплощении, вследствие различных причин, у нас э, последняя жизнь закончилась очень трагически, и там все так вот перемялось, и многое забылось, и многое как бы затерлось. И так далее. В этой жизни пришлось вспоминать это. Вспоминать очень сильно. Поэтому, говоришь, не зарекайся. На самом деле. Да, да, да. да. можно спросить, а в жизни бывает, Да, конечно, бывает, естественно. Чего только не бывает, и собака, и дерево. Нет, не то, что женщина. Нет, она не была никогда мужской, сколько мы помним. В никогда паре не. мы не были, наоборот. В паре мы не были, как наоборот, что Андрей женщина, а я мужчина. Мы это не вспоминали. Ну да, скорее всего, мы просто не пересекались. В это, в этом. На тему божественных половинок, нам так больше нравится, чем близнецовы пламена, есть очень много мифов. Это такие, знаете, пустые крючки. Вот как рыбу иногда ловит, но пустой крючок. Вот это то же самое, вот эти вот мифы все, а были ли мужчины и женщина, родились ли в один год, а умрете ли вместе, а будет ли это последнее воплощение, и всякая фигня, всякая фигня. Зачем? Самое главное это найдите в этих отношениях. Самое главное в этих отношениях изначальная божественная любовь и потом, соответственно, служение этой пары. Вот это самое главное. И это, Об этом не нужно говорить, это нужно делать. А вот эти вот все всякие вот придумки, ну, они для тех людей, которые называются вот суеверные люди, да, есть люди, которые верующие, а есть суеверные, они любят всякие суеверия. Вот, с какой ноги встал, на каком плече какая нитка, вот эта вся вот ерунда. Вот такие люди есть, всегда были, будут, вот для них такая информация. А те, кто по-настоящему каким то темами занимается, в них хочет разбираться, для них совершенно все другое. Я начал свой рассказ для того, чтобы обозначить один очень важный пункт. Как только вы входите в тему родных душ, вы просто должны, обязаны, как хотите, научиться чувствовать энергию. Как минимум, инь-янь. Это как минимум. Казалось бы, что тут сложного. Вот женщина, вот она должна быть инь. Если уж она активная, значит она ям. Ничего подобного. Это тонкий процесс. Вот это вот э, инь янь. В каждом человеке присутствует и инь, и янь. Э, в какой-то период времени ведущая одна, потом ведущая другая энергия. Вот. Но когда вы научитесь чувствовать хотя бы вот эти вот энергии, э, многие проблемы у вас начнут э, э, разрешаться. Я опять, приведу, э, э, я опять приведу свой пример. Вот. Я уже э, э, упомянул, что... Э, э, Понимаете, да? Да. Ой, здоровье. <смех> это Вика подарила Шанте. А Шанте дала мне. <смех> Приведу свой пример. Шанте у нас действительно есть такая проблемка. Ну, порой это проблема действительно. Когда входишь слишком сильно в ян, то не можешь остановиться, и порой я очень сильно много работаю. Я сам уже чувствую, что я выжимаюсь, реально, и потом я просто вырубаюсь и должен дня два лежать, отлеживаться, а это ни к чему. Зачем свой организм так? А соответственно Шанти? Балансирует. Она балансирует. да То есть она лежит, она что-то читает, но это же бесит. <свят> <свят> <свят> ну реально, ну, не, потому, не потому, что вот она так, а потому, что ты же просишь помочь, а так как ты сам завелся до предельной степи, она же не может за тобой догонять, она не может так помогать. Ты быстро даешь всякие инструкции, вот это почитай, этому ответь, вот это сделай, это почитай. оно вот так вот. Я, конечно, умом понимаю, что она не, не может это все догнать, но где-то внутри очень большое недовольство зреет. И когда понимаешь... Я успокаиваюсь, я ложусь и, соответственно, Шанти начинает чего-то бегать и чего-то чего делать. Расскажи, вот. расскажи, как женщина все время подходит к тебе и говорит, отдохни, отдохни, да. не трогай меня, ты мешаешь мне работать, Я говорю: ты же заработался, давай, отдохни, и мне приходится буквально вот дирать от этого компьютера, куда-то вести, ложись, полежи, отдохни, все. Вырубился <с2> в вот. вот такой Мне вот кажется, пример. А зачем, а зачем он вам? Если вы, вот женщина в основном присутствует, если женщина все делает за мужчину, он, мужчина, становится женщиной. Вы прямо создали идеальный образ меня. Mm. Прямо не соответствующей действительности нифига. Mm, ну я образ <с2> не создавал, <с2> я пример только привел, <с2> да. <с2> ну, Она это... прямо такая сидит, читает. Ха-ха! Как прекрасно! Ей-богу! Нет, богу. Нет как а? Ты так жил? Она, она, она молодец, Шенси. У нее очень большой прогресс. Она теперь, когда на меня ругается, она одновременно что-то трет, вытирает туда. Мужчина, помолчите уж лучше, да. а? Одновременно трет-вытирает. Женщина пол Индии отмыла. Рабатывай свою золушку. Если вы научитесь чувствовать энергию, вы сможете сами себя вовремя останавливать, в основном к женщинам обращаясь, для того, чтобы дать своим мужчинам место для шага вперед. Это общеизвестная вещь, я в Америке никакой не открыл. Но когда вы это начинаете не просто умом знать, да, а чувствовать, это совершенно иначе работает. Вот от ума может сработаться, а может не сработать. А если вы чувствуете, если вы как женщина вошли в больший Инь, вот реально в энергию Инь, то если это ваш мужчина, он автоматически будет входить в большей ям. Если это ваша родная душа, хоть родственная душа, с кем вы хотите общаться, или тем более близнецовый планик, там очень мощные связи, даже между кармическими партнерами, очень мощные энергетические связи. И человек их может вообще не осознавать, он может ни о чем об этом не думать, ничего этого не знать, вот все, что, о чем я говорю. Но если вы будете знать и будете это регулировать, то он будет соответствующим образом реагировать на это, на все. Но если вы будете действительно а, знать, понимать энергетическое взаимодействие между мужчиной и женщиной. Потому что, еще раз повторюсь, на уровне информации это чаще всего не работает. Если бы это работало просто на уровне информации, то, наверное, огромное количество пар были бы гораздо более гармоничными. Расскажи свой взгляд женский. Ну, не взгляд женский, а опыт, хорошо? Расскажи нам. Дах. Дах. Вот на самом деле то, что Андрей сейчас озвучил, мы с ним разговаривали об этом вот буквально перед фестивалем. Я говорю, родной, ну почему в последнее время такая тенденция, что мужчины боятся? Они сидят и боятся? Женщина любит, она готова идти на все, она согласна на все, на любые лишения. Она там продает свою квартиру, уезжает в загородный дом, она готова начать эту новую жизнь. Он боится, он боится, у него там обустроенная работа и так далее, и все что угодно, да, и он боится. Но ведь это же больно, ну просто мне как женщине больно за этих женщин, потому что я знаю, что это такое, понимаю, как... Мы хотим быть сейчас любимыми, да, пока мы молоды, пока мы можем ему дать эту любовь, свою энергию. И время-то идет, а он боится, а он все что-то там не решается. И вот я тоже с Андреем разговаривали. я говорю, ну вот смотри, родной, я вот чувствую, у меня предназначение рассказать женщину о том, как жить по-женски. Это не значит, что э, им это вот всегда сидеть у окна и ждать. Нет, конечно. Женщина колоссальное количество дел делает повседневности. Я очень устаю. Я порой просто вырубаюсь настолько, говорю, родной, больше, просто сейчас меня не трогай, мне нужно просто отдохнуть и побыть собой. Потому что если я такая, сейчас я не дам не тебе той энергии, которая тебе нужна как от женщины, забота какая-то, я не могу оказать тебе, потому что я вся выжатая. Но я знаю, что есть та работа, которую я могу выполнить, это позаботиться да, о своих близких, приготовить что-то, прибрать, создать уютное пространство, ну что-то еще, позаботиться обо всех, чтобы всем было хорошо, комфортно. А вот когда Андрей работает, я ему там то чай принесу, то еще что-то. То есть чтобы ему было хорошо, потому что ему на это отвлекаться ну никак не нужно, на женские дела. Но я также знаю, что, например, когда вот мы подготавливали фестиваль, и мы буквально не спали до трех до четырех утра, я вспомнила все свои студенческие годы, когда я также вот сидела просто, и ты потом уже ни на кого не похожа, просто хочется вырубиться пластом, лежать неделю. Я говорю: ты знаешь, родной, вот все хорошо, здорово вместе работать, но я знаю, что я женщина, и работа вот такая работа изнуряющая, она любую женщину превращает просто уже какой-то средний род. Она уже не женщина, потому что у женщины есть ее ресурс когда она может свою любовь вот эту отдать, да, поделиться, и как это нужно мужчине. И вот когда уже эта грань перевешивается, я говорю, все, я не могу, потому что мне надо срочно отдохнуть и в мое что-то женское погрузиться. Вот я сейчас с женщиной, у меня вот сеансы каждый день и, и несколько месяцев подряд, энергетические сеансы. Я просто невероятно иссякала за это время, я месяц, наверное, была у мамы в гостях, и просто отсыпалась отлеживалась, восстанавливала свой баланс, потому что я же отдаю, отдаю, отдаю, а восполниться некогда. И вот в таком состоянии я же уже не могу отдавать близким да, то, что вот моему мужчине в первую очередь, позаботиться о своих близких, банально просто с удовольствием что-то приготовить вкусное, интересное, да, а не что-то там такое, что каждый день ешь. Поэтому вот, это, вот этот баланс, он у нас, это знание о балансе, оно есть у нас внутри, и когда женщина начинает пахиваться, вот, грубо говоря, русское слово пахиваться, да, все, она уже теряет свое женское качество, свою женскую энергию, и нарушается вот этот баланс, как вот Андрей сейчас сказал, то тогда мужчина становится «инь». он начинает капризничать, он просто капризничать по женски, он даже это сам не сознает, он говорит, извини, мне неудобно, мне вот сейчас не получается, я не могу, я что-то сомневаюсь, но это же не, не мужское это совершенно не мужское качество, что сомневаться, как-то думать, это женское. И вот, когда этот баланс нарушается, так и происходит. Поэтому задача, я думаю, сейчас нашего времени, я про женщин говорю, задача как раз восстановить этот баланс за счет работы с собой. Но часто ко мне приходят женщины на сеансы с таким запросом, я хочу соединиться с ним. С любимым. Я говорю, а как вы себе это представляете? Если вы хотите, чтобы вот сейчас вы получили женскую энергию, и потом пошли и его начали вразумлять, что он там должен делать, да, то это точно не ко мне. Потому что я вас научу, как по-женски жить. А не так, что женщина получила энергию, так, ну где он сейчас, я ему должна срочно все это отдать, все рассказать, все показать, чтобы он это не забыл. Вот. То есть это уже не женский путь. А женский путь это просто... Пойти в развитие, но ради себя, ради себя самой, как женщины. Потому что когда женщина развивает в себе женское, то автоматически мужчина чувствует в ней эти энергии и начинает развивать в себе мужское. Он себя чувствует, во-первых, мужчины рядом с такой женщиной. И сколько бы в нем ни было инь-ян вот этих да, процентов сколько в нем инь, сколько в нем ян, он все равно чувствует, что рядом с ней он мужчина. А дает ему это чувствовать. Ты мужчина, а не наоборот. Я тут все знаю, за нас двоих, пошли, я тебе покажу. Вот, это вот уже принцип мужчины. И все так вот слушают, что Андрей фрагментарно рассказывает, он же рассказывает все четко по теме, он говорит, вот Жаня, она вот такая, а я вот такой. А в других-то моментах он не озвучивает, в моменты, моменты, когда мы с ним встретились, сначала он меня пробуждал, да, я была спящей красавицей, это моя сказка была, оказывается, ведущая. И я даже неосознанно, мне всегда нравилось, как она в гробу лежит, а он там на, на коне прискакал, поцеловал ее, и они поехали в свое царство. Вот неосознанно мне всегда этот образ что-то внутри такое сильное зацепало и там вибрировало в душе. Оказалось, что вот она, это моя сказка. И он меня будил, он меня тормошил, он мне рассказывал, он мне просто вбухивал колоссальное количество энергии, что я стала весить 64 килограмма, и никогда в жизни столько не весила. 48, 51 максимум, вот этот мои килограммы, 64, представляете, да? А он похудел до невозможности, потому что он меня вбухивал, вбухивал, вбухивал, чтобы я проснулась, чтобы я пробудилась. Ну и вот, когда я проснулась, он мне сказал, все, я тебя разбудил, до свидания. Как? Как до свидания? Все же только начинается, да? И вот, и тут... Несколько лет, получается, фактически она себя брала в наших отношениях именно. Функцию воина, функцию Яна. То есть я вставала, я ехала к нему, там, где он жил, Андрей, и приходила, и что-то ему говорила из меня, сами эти слова шли, вот просто через меня это шло. Я ему говорила, мы не можем расстаться, мы нужны друг другу, потому что то-то, то-то, то-то, то-то. Я понимаю, что он слушает, и он, и он тоже как бы задумывается. И вот это было на протяжении нескольких лет. Я сейчас анализирую, все равно вот это соотношение ин-ян, оно оставалось. Оно оставалось. Андрей делал, безусловно, какие-то мужские решения. Он искал место, где нам жить. Он там, ну, всю, всю вот эту янскую работу он выполнял. Это, конечно, так. Но я говорю про отношения, взаимоотношения нашего. Вот, вот мужчины и женщины. Очень часто он говорил, слушай, наверное, нам нужно расстаться. Невозможно так жить. Невозможно, потому что вот, ну, мы поубиваем друг друга или что-то еще будет. Я уходила в свою пещеру, да, поползала. И приходило четкое знание. Но ну нет, нельзя. Нам нельзя расстаться. Если мы сейчас расстанемся, то мы с тобой просто эту жизнь кату под хвост. Да? Мы просто нам дали возможность в этой жизни проработать то, что у нас не получалось в прошлом. То, что мы накосячили вместе за несколько жизней разных, что нас очень сильно разъединяло. И нам никак нельзя было отказаться, потому что если бы мы отказались, то ничего бы этого не было. То, что есть сейчас, те знания, те видео, те курсы, которые Андрей создавал благодаря тому, что нас просто штормило. Не то что штормило, там кораблекрушения были настоящие. Вот. И, конечно же, в этом я занимала больше такую активную позицию в том, что нам нельзя, нам нельзя расставаться. Просто это было где-то внутри, это знание. И если честно, у меня тоже были такие мысли. Я думаю, вот было уже такое отчаяние, уже думаю, ну, может хватит уже, да? Но реально тяжело, очень тяжело внутреннее очищение, вот эти вот все программы, которые наработаны, они не состыкуются. Может, хватит. Может быть, спокойной жизнь каждому нужна, там, ну, вот по его, по его требованиям. Но свыше приходило всегда. Ну, такие прям знаки даже через внешние какие-то события были знаки. Нет, ты должна быть с ним. Твое место вот рядом с ним. И я уже тогда говорила, да... «Нет, мы не можем сейчас расстаться, вот никак не можем». И вот это было проявление Яна. А если бы я была только Инь, я бы только ждала, то мы бы не были вместе, 100%. 99,9% мы бы не были вместе. Мы бы не прошли те трудности, которые нам выпали, вот на ту часть пути, которая уже пройдена. И нам бы было не о чем вам рассказать, не о чем поделиться и нечем о чем поддержать. Потому что это бы не было против.